Внутрь установлен наш фирменный сейф, мускул сейф, это цельный металлический сейф, у которого дверца, это 4 плиты металла по 4 сантиметра, которые стянуты шпильками полностью, он выфрезерован из цельных плит металла, между которыми установлены каленые пластины на всю площадь дверцы. Корпус выполнен из 5 сантиметрового металла полностью, поэтому вот эту конструкцию, состоящую из двух сейфов, точно можно назвать неприступной при правильном ее креплении.